Добрый день, меня зовут Лидия Назарова, я представляю компанию «Строка» официального дилера ведущих кабельных заводов Российской Федерации и Республики Беларусь. На строительном рынке мы уже шесть лет. За эти годы мы зарекомендовали себя как достаточно крупная и солидная организация. С нами работают такие же солидные застройщики и солидные организации. В настоящее время на нашем огромном складе более 50 тысяч макроразмеров кабельно-проводниковой продукции. В ближайшем будущем мы пытаемся, попытаемся и надеемся, у нас получится наращивать обороты и увеличивать весь ассортимент нашей продукции. Обращайтесь в нашу компанию, мы приглашаем к сотрудничеству. Ведь компания Строка. Это строка вашего успеха.